по специалисты, которые на этом рендере Ты видишь тоже, что вижу я? И, или нет? Вент-фасад говно! Там выход на парковку, ты понимаешь? Стич, ты готов сесть вместе со мной? Мы сегодня с товарищем Стичем Будем немножечко бомбить с uh, рендеров Все, как вы любите Да, правда, Стича вы не увидите Он будет немножко тут, ниже Но он тут, вот you, you. О, он тут, вот. Смотрим немножечко на рендеры и немножко с этого бомбим А самое главное, объясняем, почему мы с этого бомбим. В Сочи на Донской улице решили построить новый э, спортивный комплекс Решили они его сделать вот таким Администрация Сочи опубликовала этот рендер у себя в инстаграме И в комментариях начался бомбеж, кутеж и все как мы любим меня это немножко удивило, потому что редко встретишь такую реакцию у людей. Но потом все встало на свои места, потому что люди начали бомбить из-за внешнего вида коробки, а не из-за самого главного косяка, который можно увидеть на этом рендере. Я думал, что товарищи урбанисты меня поддержат, но в нашем общем чатике оказалось, что и товарищи урбанисты точно так же не обращают внимания на главную проблему этого рендера. Как вы думаете, какой самый главный косяк, который изображен на этой картинке? Если вы подписаны на мой телеграм-канал, то вы уже знаете правильный ответ. Если же вы не подписаны, то бегом подписываться и узнавать правильные ответы там. Самый главный косяк этого рендера в том, что там выход на парковку. То есть и, и, и самое, самое что интересно, этого никто не видит. Если вы не видят не обычные ребята, которые сидят в инстаграме администрации Сочи. Так же, как и не видят товарищи урбанисты, которые вроде как должны вот прям с первого... Э, типа с первого взгляда должны это подмечать. Что самое интересное, дальше, товарищи урбанисты даже сделали рендер, но типа вот как должно быть. И там остается вот эта вот парковка прямо у входа. При всем при этом, что это не магазин, это, это не пятерочка, это не перекресток, это детский э, спортивно-развлекательный комплекс или как там, это, короче, это спортивный комплекс. То есть и, и там выход прямо на парковку, и люди такие, ну да, типа это вполне себе нормально. Это не нормально, блин, такого быть не должно. Так, люди должны заходить в это здание. На рендере есть ответ. Через парковку, там вот мама с, с ребенком идет. И на рендере это понятно, что там стоит одна машинка. Но есть ожидание, а есть реальность. В реальности там будет полностью, абсолютно запарковано все вообще. Каждый сантиметр будет забит машиной. Забит. Каждый сантиметр будет забитым Забитый машинами, забит... А, я не русский, как правильно сказать? то Каждый сантиметр парковки будет занят. И люди будут тереться между грязными машинами, пытаясь э, добраться до входа. Или выходя будут э, обтирать машины, чтобы дойти либо до своей машины, либо просто выйти и пойти на общественный транспорт. Ну, типа, почему всем на это наплевать? Это же, ну, типа, хрен с ним с венфасадом Вентфасад говно! Это знают абсолютно все, ну, типа, должны знать, по идее, абсолютно все. Ну, дело-то не, не в самом фасаде. Дело в том, что у вас там выход на парковку. Вы, выход на парковку. Стич, там выход на парковку, ты понимаешь? Там ступеньки. Они, ну да, это брендеры. Ступеньки. Они прям вот, прям упираются в, в бампер машины. Это... Стич, ты, ты видишь, ты видишь тоже, что вижу я? И, или нет? Или, или ты, может, ты вообще не видишь? Что говоришь? А... Я тебя понял, да. Собственно, со мной сегодня товарищ Тич, потому что я делаю массаж головы, и мне прям это спокойнее становится. Очень часто меня бомбит с, с, с рендеров. И зачастую люди, ну, типа, меня только с этого бомбит, а людям, в принципе, всем норм. И я поэтому особо не высказываюсь по этому поводу. Типа, не э, пишу ролики, там, не, не говорю. Но тут интересная же ситуация, что людей бомбит, людям не нравится это здание, они говорят, не надо нам такое строить, постройте нам что-нибудь нормальное. Но при всем при этом они не видят самый главный вот косяк, который вот вот, вот типа там есть, это прям и не, вижу, и не, не, не видят это не только люди, а, ну типа простые обыватели, но и не видят вроде вроде Типа специалисты, которые типа должны бы, как бы, вот это вот все бы видеть бы. Вот. И это очень грустно. Поэтому я решил немножко тут побомбить. Сказать, что там, блин, парковка, блин, там парковка. Товарищ, товарищ, здесь, спокойно. Немножко решил рассказать, что парковки там быть не должно. Вот. И я надеюсь, что меня кто-нибудь услышит. И я надеюсь, что вам это было бы очень-очень полезно. По поводу самого строительства, ну, типа, по поводу строительства ничего против-то не имею, потому что спортивные комплексы — это очень важно, это очень нужно. Нужно думать о детях, о их будущем, о том, чем им заниматься вообще в городе. Но! еще раз. ребенок, который приходит в такой спортивно-развлекательный комплекс. Какие у него будут ассоциации потом с городом? И как он будет потом город воспринимать, если он, ну типа на спортивные занятия, он идет через парковку, он там занимается, а потом выходит из и идет опять через парковку, либо к своему автобусу, либо там, где встречают родители. Когда этот ребенок вырастет, у него будет одно желание: купить себе машину и поставить ее как можно ближе ко входу. И потом мы удивляемся: а почему у нас такие дворы, которые полностью заставлены машинами, где нет вообще свободного места. Почему мы не можем детей выпустить, погулять во двор? Почему все вот так вот? Почему вот всякая хамло-быдло-автомобилисты ставят себе прям вот чуть ли не в квартиру себе ставят машины? Это все происходит вот от этого. От того, что люди с детства не видят в себя альтернативы. Они не понимают, как может быть по-другому. И это очень плохо. И такого быть не должно. Что там должно быть? Вот вы спросите, да, это и вот. Ты все критикуешь, вам бы вот, вашим урбанистам, да, лишь бы вот всяким... Хотя, кстати, я не урбанист, это если что, вот я просто, что, типа, вот я критикую, чё бы я мог предложить? Я могу предложить, чтобы там было нормальное общественное пространство перед входом, чтобы там можно было с детьми прийти, допустим, вот как на рендере идет мама с ребенком, чтобы она шла, допустим, через тенечек. вот под навесом где были бы там лавочки чтобы она могла там посидеть с ребенком перед тем как там зайти или там отдохнуть или вещи собрать или или еще что-нибудь а вообще в идеале сделать там нормальный подход к остановке общественного транспорта еще раз повторюсь это не просто там какой-то магазин это спортивный комплекс куда по идее должны приезжать дети взрослые вот, и заниматься там спортом не все могут приехать на машине не у каждого есть машина давайте с этого начнем и поэтому, вот, как раньше делали, да? раньше делают бассейн, допустим. И вот у бассейна есть остановка, которая зачастую так даже и называется, там, бассейн. И это, конечно, было бы в идеале, потому что тогда у людей складывается плюс-минус нормальная картина мира. И нормальное восприятие города. Парковка, конечно, тоже может быть. Обязательно. типа Без, без парковки никак. Да? У нас сейчас такое время, сейчас у нас машин много. Вот, и парковка тоже должна быть. Но она должна быть не, не у входа. Она должна быть не в центре. Ее можно сделать подземную. Ее можно сделать рядышком. Можно там сделать там, в там, 100 метрах, допустим. Но никак она не должна быть, эта парковка, у входа. Товарищ Стич тоже говорит, что это прям самая главная проблема. А уже потом... Что можно было сделать без фасада, можно было сделать другой дизайн, можно было сделать что-нибудь по-другому внутри, это уже пятое-десятое то, что нас особо не волнует. Я надеюсь, что мы с, с товарищем Стичем вам донесли э, ту одну мысль, которую я хотел донести. Надеюсь, я все разжевал, как, как только можно. Надеюсь, вы поняли, почему парковки там быть не должно. Э, что могу еще сказать? Чтобы сразу быть в курсе того, чего быть не должно и как должно быть, подписывайтесь на мой телеграм-канал «Осторожно, урбанисты», подписывайтесь на этот канал, смотрите видеоролики, можете посмотреть, допустим, как раньше выглядел Сочи и что, точнее, как Сочи выглядел раньше и как он выглядит теперь, можете посмотреть ролик про транспорт в городе, как он развивался, как он менялся, почему... Трамвай и троллейбус это не пережитки прошлого, а прям самое настоящее будущее. Почему автомобилизация это плохо? Можете посмотреть э, про то, как заборы убивают людей, почему это очень плохо, почему заборов в городе быть не должно. Вот, можете посмотреть, допустим, как я просто бомблю с других рендеров, допустим, пешеходного перехода в ЛАО. Вот. В общем, контента много, смотрите, подписывайтесь, радуйтесь, ставьте лайки, комментируйте. Вот вроде бы и все. Товарищ Тич с вами прощается. Да, товарищ Тич.